Я продублировал чанг, в котором работал метод Extend и применил метод Append. Визуально выдача почти не различается. Начало списка. Конец списка после использования Extend. Начало списка после использования Append. Самые наблюдательные из вас видят, что здесь две открывающие квадратные скобки и в конце две закрывающие. Что буду удостовериться, посмотрю длину списка после Append. 2. Получился список из двух элементов. В каждом из этих элементов Свои длинные списки. Конечно, такая структура мне не нужна. Поэтому я еще раз призапущу chunk с Extend. Теперь длина списка 1638. Много каналов. И уже хочется подать этот список внутрь запроса, чтобы пройтись по всем каналам, но что-то меня останавливает. Что же? Сомнения, а нет ли здесь дубликатов? Проверю избавлюсь. Поскольку сейчас работаю со списком, избавиться от дубликатов чуть сложнее, чем я избавлялся от дубликатов в случае таблицы датафрейма. Я мог бы, конечно, перевести список DataFrame и применить job duplicates, но не буду. Пойду другим путем. В этом чанке 9.4 я произведу на первый взгляд странную процедуру список. Подам внутрь метода fromKeys. то есть заберу элементы списка как ключи для... Словаря нового. А потом этот словарь снова превращу в список. Это может выглядеть не очень убедительно, но это работает. 1034. Сработало это за счет того, что в словаре ключи не должны дублироваться, поэтому все дубликаты были отсеяны. Есть альтернативный путь, я назвал чем 9.5, но лучше 9.4 со звездочкой. Использовать команду set. Она дает такой же результат. Но команда set может поменять порядок элементов списка. А вариант со словарем и его ключами сохранить порядок. Тот же, который был исходом списке эти 1034 айди теперь могу поместить запрос тот же самый запрос который рассмотрел в прошлом видео и который у меня остался в чанке 6 тут запрос где был ID одного канала теперь у меня 1034 ID если я запущу этот запрос со всеми 1034 ID, запрос не сработает. Запрос обрабатывает за один раз максимум 50 ID. Поэтому я индексирую список. Как обычно, индексирование происходит в квадратных скобках. Индексируя от 0 до 50 можно записать. Итак, это будет то же самое. Я запишу полную записью. Запускаем. Таблица с первыми 50 каналами. Все работает. Осталось пройти по всем остальным порциям по 50 каналов. Это я сделаю при помощи цикла. Использую цикл for. Хотя при желании можно было бы и while. Но я думаю, вам будет интересно, поскольку здесь есть некоторые особенности по сравнению с прошлыми применениями цикла for. i-счетчик. Счетчик в диапазоне. И здесь, в этом диапазоне, три аргумента. Первый, начать с 50. Ну, логично, я уже Первый 50, 50 ID обработал. Не хочу тратить лишние квоты. Второй аргумент. Верхняя граница, не включая. То есть вообще верхняя граница — это длина списка. Последним должен пройти ID номер 1033, если длина списка 1034, значит номера от 0 до 1033. Но поскольку рейндж устроен так, что верхняя граница не включается, я добавляю еще единичку, чтобы включилась верхняя граница. И третий аргумент. Шаг. Шаг изменения счетчика. Он будет меняться не на единицу, как было бы, если бы здесь не было бы шага, а он будет меняться на 50. Тот же самый запрос, но индексирую я список теперь. При помощи счетчика на каждой итерации здесь будет некоторое число вместо i или i. Допустим, на первой итерации здесь будет 50 и 50 из 50 100. То есть элементы списка от 50 до 100. На второй итерации от 100 до 150 и так далее. И визуализация, чтобы видеть, на какой итерации я нахожусь, пока идет цикл. И уже знакомая вам конструкция с добавлением новых частей в таблицу. Запускаю. Ну, может быть, не очень удобно то, что итерация номер 50, 100, 150, но это вполне читаемые визуализации. Ну и видно, насколько я уже близок к завершению. Завершение — это тысяча, поскольку 1034 входит в диапазон 1000-1050. Последний интересный элемент в этом скрипте — указание адреса, по которому я хочу записать свой файл. Я не хочу теперь записывать в ту же директорию, в которой находится мой скрипт. Я создал внутри папки раздельный сбор, папку каналы раздельный сбор. Создал в проводнике, хотя при помощи специального пакета ОС мог бы создать через скрипт Python. Но создал и создал. Вот в эту папку должен будет сохраниться файл. Вот путь. Этот путь я скопировал из проводника и вставил в объект path. Ставил в виде текста. Причем поскольку в записи пути используются слэши, а слэши одновременно очень много для чего используется в Python то я указываю перед текстовым объектом букву R. И с этим объектом я буду работать при помощи регулярных выражений. Здесь очень простая будет задача, хотя они очевидным образом решенные. Так вот, регулярные выражения позволяют работать с текстовыми объектами, находить в них что-то по некоторому шаблону. И много ли чего другого, но в данном случае мне нужно для текстового объекта. Re-regular expressions расшифровывается. Запускаю. Если у вас на компьютере не установлены регулярные выражения, то их следует установить тем же путем, который был представлен в первом видео. Подсказка будет сверху справа. Так вот, записал я в объект Pad текстовый объект. Что я с ним делаю во второй строчке? Я меняю одинарный слэш на двойной. Причем через метод replace. Казалось бы, да? Replace. Метод, который применяется к текстовым объектам. Поменять один слэш на два слэша, Чего проще? А нет, поскольку слэш... Работает как специальный символ, не поменяется. Поэтому регулярные выражения. А в регулярных выражениях, вот я к нему обращаюсь, есть метод САБ. Для замены как раз используется метод САБ. У него такая запись. Сначала, что он ищется в тексте, потом на что меняется, и потом, где этот текст находится. Ну В данном случае текст, хотя не обязательно текст. Angular Expressions работает не только с текстом. Как ни странно, вот такая запись, где, казалось бы, то, что находится и на что меняется, записано одинаково, так вот, как ни странно, это приведет к замене одного слэша на два слэша. Эта странность, опять же, связана с тем, что слэш используется как специальный символ. Очень такой специальный символ. Потом я выведу этот па, как он будет выглядеть после замены с Но и здесь же произвожу уже привычные вам действия. Меняю индексы таблицы, чтобы они были на бытовом уровне, лучше воспринимаемы от 1 до конца. Удаляю дубликаты, если есть, хотя их не должно быть. И отправляю в Excel. Вот, собственно, для чего мне нужен был па. Для Excel я не просто указываю название файла, как раньше я это делал, а теперь я его указываю с путем. В пути в перемены Path раз и записан тот путь, который я взял из проводника, но с двойными слэшами. так да, почему нужны двойные слэши? Потому что поэтому работает с адресами через двойные слэши, а не через одинарные. И вот конструкция с буквой F, которая позволяет делать переменные вставки. Здесь появится пат, и закончится он именем файла. Посмотрим, как это выглядит. Вот path. Здесь везде вместо одинарных слэш и двойные слэши. Это сам по себе путь. К этому пути здесь добавится имя файла. И все это я могу посмотреть в директории, которую я отправил. Да, это свежий файл. Открываю его. Красота. 1032 канала. Все-таки два куда-то потерялись. Удивительно. Ну ладно. Очень много чего здесь есть про каналы, все что я обещал когда показывал страницу с аргументами для метода channels все здесь есть вот раздел со статистикой количество просмотров количество подписчиков количество видео давайте сейчас фильтр посмотрю какой канал имеет больше всего просмотров? Для этого мне надо все эти числа представить Excelу как числа. И, кстати, это тоже число, число видео, поэтому тоже превращаю в число. Получили вниз. Вот канал, которого больше всего просмотров, причем так заметно больше, чем других. Что же это за канал? Оставлю только его. Россия 24. Мне интересно. Посмотрю другие характеристики. Где же больше всего подписчиков? Неужели там же? 5 миллионов с лишним. Да, Россия 24. Там же, наверное, больше всего видео. А нет. Это какой-то казахский канал. Видимо, тоже... Новостной. Он произошел Россия России 24. Представляете? По числу видео. Хабар 24. Вот этот канал. Зашел на YouTube. В YouTube нашел по кастомизированному URL. Очень много видео. Вот так, Россия-24, догоняй. Возвращаясь в ксайлифский файл. Что можно сделать еще с этими характеристиками? Во-первых, можно попробовать найти зацепки для продолжения поиска. Если предположить, что этот канал Хабар-24, он прямо очень релевантен, хотя это не так, но, допустим, оставлю его в качестве примера. Можно посмотреть на плейлист этого канала, который содержит лайкнутые его редакции видео. Плейлист этого канала с предпочтениями со стороны редакции канала. Если считать, что этот канал и его редакция релевантны моей теме, то в плейлисте могут быть видео с других каналов, которые тоже релевантны моей теме. Вот ID этого плейлиста. Если опять же предположить, что этот канал релевантен моей теме, то может оказаться, что и топик ID этого канала релевантен, и по нему можно попробовать найти при помощи специальных методов, которые есть на странице для разработчиков найти другие каналы и видео. Категории этого канала со сайте Общество. По этим категориям тоже имеет смысл иногда сегментировать каналы, чтобы понять, в какой категории следует искать более релевантные каналы и видео. У каналов есть количественные характеристики, которые я в этом видео уже затрагивал: количество просмотров количество подписчиков. К сожалению, количество комментариев с некоторого времени не отображается. Но в любом случае, при помощи метода факторизации можно попробовать свести две переменные количество просмотров и количества подписчиков в одну интегральную переменную, которая будет характеризовать популярность канала. Можно нормировать. Это популярность на количество видео. Кроме того, у канала есть текстовые характеристики. Это само название, описание и теги. Теги тоже можно использовать для поиска на YouTube аналогичных каналов и видео. Кроме того, теги описания можно использовать... Для текст майнинга, в частности для автоматизированного поиска каналов с примерно похожими описаниями и с примерно похожими тегами. Это позволит сгруппировать каналы. У меня тысяча с лишним каналов, я же не могу каждый из них описывать. Я могу сгруппировать каналы и дать описание каждой группе. В следующем видео Перейду к видео, то есть к методу videos, для того, чтобы собрать подробные характеристики видео на основе имеющихся заготовок.